Я для тебя могу носить улыбку на лице, когда бывает больно И от тебя я строю слабости свои, пусть даже мне сейчас не просто И мне нужна была любовь идеальная И пусть все свои чувства неправильно Светку мечты не суждено раскрыться, а желанию осуществиться Пока не свернулась в пути Смотреть на себя и повторять Кто же ты, чёрт, повели Я тебя могу носить, улыбку на лице Когда бывает больно И от тебя я строю слабости свои Пусть даже мне сейчас непросто И мне нужна была любовь идеальнее И поскрипать все свои чувства неправильно Цветку мечты не суждено раскрыться о желанию Почему, почему? Улыбнись и скажи, я люблю Я сдаюсь, посмотри, что сюда Но опять не поймешь ты меня Ты говоришь мне, я изменился, стал я будто другим Ты говоришь, что это не я, что становлюсь только чужим Что это значит? Словно ослеп И не любовь совсем, любви же нет Ууу, я не знал, я не знал, почему, да Что? Все это не любовь, это ложь, это ложь когда бывает больно, и от тебя я скрою слабости свои, пусть даже мне сейчас не просто. И мне нужна была любовь идеальная, и пусть скрываются свои чувства неправильно. цветку мечты не суждено раскрыться, а желание осуществиться.